Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о нашем посещении кафе Сакура, или как он еще по-другому называется, лаунж бар. Меню довольно-таки у них хорошее. Мы с удовольствием просмотрели все меню. Там очень много восточных блюд, очень много горячих вкусных закусок. Зал очень уютный, кресла в них мягкие, столы чистые. Единственный недостаток, который мне лично не понравился, что в дневное время, когда люди приходят кушать, у них слишком затемненная атмосфера и очень громко играет музыка. И если туда прийти на деловую беседу, то беседа может не состояться по причине громкой музыки. На столах присутствует, что должно быть на столах, салфетки, зубочистки, соль, перец. А также имеется в зале игровая приставка, то есть туда можно прийти не просто покушать, попить кофе, а также поиграть. Пока вы сидите и ждете свой заказ, вы можете, например, поиграть в лото. Также там есть очень много карточных игр. То есть, если вы придете с семьей, с детьми, вам будет чем занять детей. Да, в принципе, и взрослые тоже могут посидеть, поиграть. В зале есть вешалка где посетители могут раздеться, повесить свои вещи. Ну что ж, первым делом нам принесли напитки. Мы заказывали морс и апельсиновый сок. Как видите, высокие стаканы. Порция довольно-таки ну, нормальная. это вот наглядно какие игры там есть крокодил например в общем атмосферка такая там уютная рекомендуем прям мамам с детьми туда приходить Конечно, плохо, что у них нету.. Я не обратила внимания, но, по-моему, нет там детских десертов, такие как мороженое, коктейли. Могу ошибаться. Вот именно на это я почему-то внимание обратила. Возможно, они там есть. Наверное, это мое упущение. Надо было посмотреть. Ну, во всяком случае, туда можно прийти с детьми, покушать картошку фри и заказать напитки. Дети все любят картошку фри. Итак, Пришел первый заказ, это цезарь с курицей, порция довольно-таки объемная, даже больше хочу сказать, что когда я скушала этот салат, это салат, куриный салат с кедровыми орешками, когда я скушала салат я уже была сытая в принципе я уже не хотела то что мне принесут потом я уже просто хотела пойти домой а это роллы филадельфия с креветкой все как положено васаби имбирь там на тарелочке все лежит вкус роллы я вам не скажу потому что это не я их заказывала поэтому могу только показать как они выглядят а это тори-терияки. Вот там картошка фри и это курица. Очень вкусно. Заметьте, как много курицы лежит. В общем, мы с кафе вылезли. Настолько сытые. Мы еще вдобавок домой заказали пиццу. В общем, вот этот набор напитки. Цезарь и... Роллы с терияки нам обошелся в 1300 рублей. Ну, это пицца, которую мы заказали домой. Не помню название. Рабия, по-моему, пицца называется. Пицца очень вкусная, она большая, состоит из восьми таких хороших кусочков. Что я могу сказать? Я это кафе очень даже рекомендую. Обязательно его посетите, оно вас не оставит равнодушными. Мы, например, в это кафе вернемся еще не раз, потому что мы уже знаем, что мы там можем сытно и хорошо покушать. Следите за нашими обзорами. До встречи!